Леонид Икубович известный телеведущий, актер, сценарист и писатель. Однако широкой общественности артист лучше всего запомнился по работе в шоу «Поле чудес», в котором с 1990 года является бессменным ведущим. В этом году передача празднует свой 30-летний юбилей. Примечательно, что также в 2020-м самому Леониду Аркадьевичу исполнилось 75 лет. Напомним, что кинокарьера Якубовича началась в 1980 году, когда шоумен сыграл эпизодическую роль в лирической мелодраме «Однажды 20 лет спустя». Недавно артист посетил ток-шоу «Вечерний Ургант», где рассказал о шокирующем случае со съемок телеигры. В эфире передачи с Иваном Ургантом Леонид Якубович признался, что не только самостоятельно выполняет трюки для рекламной паузы, но также придумывает их. 75-летний телеведущий рассказал, как ему в голову пришла идея прыгнуть со второго этажа ради видеоролика. Несмотря на свой солидный возраст, шоумен не побоялся такого опасного номера и на самом деле выполнил его. Однако все могло закончиться плачевно, и Кубович признался, что мог серьезно повредить позвоночник. Сам Леонид, несмотря на всю серьезность возможных последствий, вспоминает ситуацию с юмором и даже смеется над своим безрассудным поведением. Чуть спину себе не поломал хотя зачем я это делал, сказал ведущий. Напомним, что свой день рождения Леонид Икубович отпраздновал 31 июля. С юбилеем шоумена поздравили Валдис Пельш, Елена Малышева и многие другие звезды шоу-бизнеса. Однако, несмотря на значимую цифру, именинник не захотел устраивать пышный праздник. По словам ведущего шоу «Поле чудес», он намерен отметить день рождения в узком кругу семьи. Свое желание Икубович объяснил тем, что не хотел бы подвергать дополнительной опасности здоровья близких и знакомых во время бушующей пандемии. Из-за коронавируса Леонид Аркадьевич отложил большой праздник в честь своего юбилея на время, когда угроза заражения останется позади. К слову, Леонид Икубович неоднократно признавался, что чувствует себя в безопасности, когда находится в кабине пилота или в своем кабинете за написанием текстов. Несколько месяцев назад шоумен рассказал, что из-под его пера вышла книга, посвященная событиям войн в Афганистане и Чечне. Работал над этим проектом артист на протяжении целых восьми лет. Произведение является сборником рассказов непосредственного участника сражений, который отмечен правительственными наградами. Кроме нескольких историй о военном времени, ведущий капитал шоу «Поле чудес» включил в книгу воспоминания бывшего военного о различных людях. Помимо новой книги, Леонид Аркадьевич подготовил киносценарий, а также пьесу, режиссером которой выступит Марк Розовский. Звезда дал произведению рабочее название «Любовник для моей жены». Сюжет спектакля ведущий пока разглашать не хочет, и Кубович желает, чтобы зрители увидели все своими глазами. Я думаю, что после всего этого кошмара с пандемией люди захотят улыбаться. Театральная постановка должна была стартовать осенью этого года. А вот дата выхода фильма зависит от того, какая кинокомпания возьмется за его производство. К слову, в беседе с интервьюером того же издания Шоумен сообщил, что не собирается покидать программу Поле Чудес, однако предложил руководству первого канала разработку еще одного шоу.